Я начала работать в Новопечерской школе. Она открылась вот в этом году. И мы там популяризируем просто художественную гимнастику. Два-три раза в неделю занимаюсь с детками. В общем, им очень интересно, мне очень весело, потому что дети первый класс, это, в принципе, кто 6, кто 7, есть даже в ну, 8 лет. И эти дети ну, никогда не имели понятия, что такое художественная гимнастика. Потому что дети сейчас и в три приходят, и в 4. Ну, в общем, мы с ними занимаемся, и самый минимум, который я могу им дать для их общего развития в гимнастике, я им это преподаю. Если будет более талантливый ребенок, то мы его посоветуем куда-то в другое направление, где он уже будет заниматься профессионально. Также я провожу мастер-классы ну, за границей очень достаточно много. Было много мастер-классов в России, но, к сожалению, по... Таким обстоятельствам я отказалась от всего, потому что приглашали на соревнования, но я не могу себе этого позволить, и на данный момент у меня нет такого желания. Поэтому мы или по Европе, или вот есть девочки, которые в Казахстане сейчас работает, там Ирина Ковальчук, и я к ней с удовольствием приезжаю, помогаю, и берусь даже опыта уже какого-то у нее. Также на дополнительные занятия приходят ко мне детки, с которыми я работаю уже Кому что нужно, кому растяжка, кому предмет, кому равновесие, повороты, ну и так далее Пока работаю так, чтобы я в любой момент могла уехать, могла оставить детей И им была замена, но зачастую они замену не хотят, они хотят ждать меня Вот, что очень приятно Но в будущем, может быть, я буду в большом спорте может быть, я стану мамой, буду только в семье. А может быть, я так и буду для себя заниматься с детками, и получить от этого удовольствие. Ну, время покажет, все меняется, нет ничего стабильного и ничего точного на будущее. видескоп спортивное видео.